Привет! Только что этот был дождь и гром, и я хочу вам показать одно маленькое чудо, которое создает гром и молния. Каменный уголь – это изолятор молнии, и когда молния распространяется над каменным углем, она замыкает древесные угли. Вот, когда древесные угли замыкаются, выходит водород, катион водорода. Вот, смотрите, катион водорода выходит, и она попадает в шляпу. Водород попадает в шляпу, в шляпу гриба. Вот, смотрите, видите, вот сюда попадает водород, и она становится съедобным смотрите водород это легкий газ поэтому водород поднимается и попадает в шляпу гриба видите как вот то есть это технология бога вот энергия молнии распространяется и выходит от этих стрел. Чтобы энергия плюсовая выходила, отрицательная входила. отрицательные от корней дерева начинает притягивать те же катионы водорода из-под земли. Катионы это означает плюсовой. Вот. То есть плюсовая энергия молнии выходит вот, от этих стрел. Они становятся огненными. Это технологии Бога. А если вы не верите, то я могу прочитать вам из слова Бога, что это именно так и есть. Давайте, пожалуйста, откройте Псалом 7 глава. Вот. И прочтем 13 стих. Свои стрелы сделает огненными. Видите, вот эти стрелы становятся огненными. То есть, видите, они все формы стрелы, вот. И от этой от этой стрелы Бога, вот это творение Бога, да, вот от этой стрелы выходит огонь, то есть энергия, да, энергия молнии выходит, и она становится огненным. Эти огненные стрелы разрушают воду, да. Ну по сути они э, воду разрушают в древесных углях, там э, древесный уголь э, нагревается под действием замыкания энергии молнии и э, нагретый углерод э, отбирает у воды кислород, а водород освобождается, попадает в шляпу гриба, вот гриб своей шляпой э, сохраняет этот поднимающийся водород Водород легкий газ, она поднимается на небо, там она заряжается энергией солнца, становится радиоактивным и бросает радиоактивные бета-электроны, которые разрушают озон. Это мы говорим Северное сияние. Вот. А вот эти стрелы, огненные стрелы, они создают озон. Но этот самый озон, который разрушает радиоактивный Третий, да? Вот. И теперь я предлагаю вам еще более подкрепить эти знания с помощью Псалма 18. Давайте откройте Псалом 18 и прочитаем еще, что для нас написал Бог, сотворивший эти огненные стрелы. Вот прочитайте всевышний подал свой голос обрушил град и горящие угли смотрите древесные угли когда энергия распространяется они становятся горящими то есть они сгорают с водой и создают анион гидрокарбоната удобрения и катион водорода который попадает в шляпу гриба вот гриб это ну шампаньон да вот теперь прочтем еще вот что псалом 18 14 стих он пускал стрелы чтобы рассеять их и металл молнии чтобы привести их в смятение видите то есть бог Пускал стрелы, рассеял молнии вот, над поверхностью каменного угля и свои стрелы сделал огненными. Вот. А грибы, потому что Бог умный, да, мудрый, всезнающий, и Он сделал так, чтобы грибы в своей шляпе сохраняли часть воды, которая поднимается над поверхностью озонового слоя, да, то есть водород. Водород сохраняется, то есть часть воды, вот, сохраняется в шляпе гриба. То есть, э, как я начал снимать видео, я хотел вам показать одно чудо, да. Вот я вам показываю чудо, вот, вот. Кто мудрый, кто умный, кто знающий, кто знает химию, физику и э, банально думает чуть-чуть логически, он поймет, что э, грибы своей шляпой могут сохранять вздымающийся атомарный катион водорода. Атомарная это означает в течение 7, 7 секунд она сохраняется в любых гидридах. Гидриды вот это. Это антиоксиданты. То есть антиоксиданты – это наша еда, то, чем мы питаемся. Если мы сделаем так, чтобы в наших теплицах с помощью этого водорода выращивались бы грибы, то мы ели бы не только вот эти шампаньоны, но мы бы ели все грибы, даже мухоморы, поганки. И любые грибы, которые имеют вот такую шляпу и мембрану. Приятного аппетита. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.